Меня зовут Эмиль, я руководитель компании, а, продаж компании Кэшбэк Force, наша еженедельная планерка Лавица Шебет, и сегодня будет а, много интересных новостей. Также выступит а, Ислам Ринатович, а, CEO нашей компании, а, несколько топ-лидеров, и я, в свою очередь, вам тоже расскажу классные изменения относительно статуса стажера, относительно подключения бизнеса и Думаю, для многих приятный сюрприз по изменению в маркетинге. Поэтому давайте начинать. Хотя хотя у нас всего еще 94 человека, я думаю, что многие еще подключаются. Поэтому, друзья, давайте напишем в комментариях, как вообще ваше настроение относительно проекта, в котором вы участвуете. И, может быть, пару слов о ваших планах, о ваших личных планах в этом проекте. Потому что люди вот активно подключаются, и у нас есть еще пару минут для того, чтобы с вами пообщаться. Буду очень рад видеть ваши комментарии, вашу обратную связь о нашем проекте, о том, что для себя вы находите в «Лови тэшбэках». Грандиозное настроение боевое, отлично. Евгения Христелева, надеюсь, правильно прочитал фамилию. Очень рад всех вас видеть. Анатолий, все отлично. Очень большие планы по бизнесу, супер. У меня тоже очень большие планы по бизнесу. Я думаю, что за 2022 год мы просто выстрелим таким образом, что... Удивим всех, и все будут очень позитивно о нас говорить. Потому что представьте, нашими силами, а, даже если каждый будет подключать там, по 5-7 бизнесов в месяц, это а, тысячи бизнесов а, у нас будут на платформе, и это очень круто. Вы едете в какой-нибудь другой город, к родственнику, на море, в Сочи, там я не знаю, и находите бизнеса-партнера, где можете получить кэшбэк, покушать с кэшбэком, машину передавать с кэшбэком фитнес сходить с так мне кажется это очень круто настроение отлично идет полным ходом планы работать с бизнесом это даст отличный доход и шанс в дубай совершенно верно о Дубая сегодня поговорим обязательно очень рада быть в проекте супер друзья очень рад читать ваши позитивные новости вашу позитивную обратную связь Хотя есть, конечно, вопросы некоторые технического характера, но они очень в оперативном порядке решаются, и по э, чесноку их очень мало. То есть там э, технических вопросов, там, с упридами, с э, переносами и так далее, это вообще э, около процента от всех ну, пользователей. А это, ну, такая погрешность, что ну, в любом проекте бывает. Помните, да, как летом Инстаграм и Фейсбук просто перестала работать почти на сутки. Вот, а это все-таки компания пока немножко другого масштаба, чем мы, но мы тоже стремимся к мировому распространению. Итак, друзья, думаю, что кто уже подключился вовремя, тот уже подключился, поэтому с удовольствием передаю слово нашему SEO, нашему генеральному директору Исламу Ренатовичу. Очень будем рады вас видеть. И классно, что ты присоединился к планерке, несмотря на твое очень-очень раннее утро на сегодняшний день. Ислам, включаешь да. видео, звук. Спасибо, спасибо. Друзья, у меня тут э, еще темно на улице, у меня тут 4 утра. Вот я уже, ну у меня это нормально уже с 3 утра проводить рабочая, собственно, конференция, поэтому я уже через несколько дней буду дома и очень нет по даже похоже рад. Итак, друзья, что у нас с вами на повестке дня? Ну, вот по технические моменты, кстати, Эмиль говорил, да, вопросы вступают периодически, давайте я вам даже прокомментирую, мне с утра подготовили уже отчет. И того у нас, но ну, в основном, скажем так, вопросы это кто-то не может пройти у ну вот за прошлую неделю с 10 по 16 мы видим, что таких 25 человек. Ну, чтобы вы понимали, на минуточку мы с вами вышли в среднем на 300 человек в день, видели на пике даже по 400, то это прям действительно очень мало. То есть из этих 25 человек 15 успешно мы помогли. 7 человек есть такая история, что это другой номер в системе банка, и нужно приходить в отделение, чтобы сменить номер телефона, потому что они как каким-то образом в банке с другим номером телефона. Так вот, мы уже в ближайшие, на самом деле, дни получим от Акбарса возможность помогать людям, не ходить в банк, а удаленно эти вопросы решать. Так вот, увижу один ошибка переноса, и все, то есть по Уприду действительно вопрос наша замечательная поддержка оперативно решает. Есть вижу вопрос по переносу, то есть, так мы это называем, потеряшки, да, это 36 человек за прошлую неделю, и из этих 36 человек мы видим, что неверная регистрация, то есть они просто прошли ссылки не по ссылке от своих партнеров, а прошли, скачали приложение самостоятельно. Ну вот, 18 человек проверяют программисты, как у нас посочились люди, которые прошли посылки. Но опять-таки, 36 — это очень мало, и наша IT-команда над этим работает. Идем дальше. В общем, по техническим вопросам ответил. Статистика, в принципе, нас устраивает. Ну, конечно, будем стремиться к совершенству. Итак, друзья, мы готовимся, продолжаем готовиться к мероприятию в Казани. У нас с 5 по 7 число приедет лидерский состав проекта, это порядка 50 человек. Я думаю, что много что нам предстоит здесь обсудить, работу проекта, работа реферальной программы, скажем так, стратегические вопросы. И мы, соответственно, познакомимся со многими новыми лидерами руководителями в проекте. Будет весело и интересно. Напоминаю, что основная квалификация, кто приедет к нам, это от 1 миллиона. Поэтому есть еще у кого-то шанс попасть. Но, наверное, уже сегодня мы будем закрывать, что у нас осталось совсем мало времени. И вот мне коллеги подсказывают, что сегодня мы уже в принципе определимся с окончательным списком тех людей, которые приедут в Казань. Но это не последнее мероприятие, точнее, оно самое первое это мероприятие, и мы планируем регулярно такие, скажем так, встречи организовывать, причем в ближайшее время, я думаю, будем думать и о, о большом расширенном составе. Итак, напоминаю, что у нас с вами впереди также промо по Эмиратам. Промо, напоминаем мы в прошлом понедельник вам рассказывали, что условия очень простые. При выходе наоборот компании на 5 миллиардов рублей первые 50 чеков, которые заработают в проект поедут с нами в Эмираты. Будет очень круто, будет очень весело, будет очень эпично, поэтому у каждого из вас есть еще время, есть раскачаться и э, запускаться на полной силы в проекте. Э, я думаю, что уже многие поняли, что мы создаем что-то действительно невероятное, потому что инструменты, которые дает компания, просто безграничные. Сейчас э, мы учим вас заводить бизнес. Вот Эмиль Николаевич более подробно расскажет что происходит в компании, что в моменте и так далее, что у нас будет завтра. Людей, которые пришли обучаться ставить бизнес на платформу, просто впечатляющее, на самом деле, количество. Эмиль Николаевич также проговорит. Это говорит о том, что прям проект людям очень интересен, и действительно люди увидели большие возможности. Ну, наверное, с меня все, Эмиль Николаевич. Давай передавай э, слово нашим спикерам дальше. И, собственно, мы также будем сейчас готовить э, школу, э, школу, которая будет посвящена маркетингу в первую очередь. Ну и опять-таки акцент на подключение бизнеса. Эмиль Николаевич, берите слово на себя, пожалуйста. Спасибо. Да, большое спасибо, Ислам. Единственное, что хотелось бы добавить про промо на Дубай – мы поедем, когда оборот компании будет выйдет на 5 миллиардов, а следить за оборотом компании вы можете в нашем новостном канале. Новостной канал «Лови Ссылку вы можете взять у своего наставника, я думаю, что, или даже написать мне в личку, если вдруг не найдете. Там мы еженедельно выкладываем статистику, по количеству пользователей, по приросту пользователей и также по обороту. Вот. И, соответственно, можно будет понимать, когда примерно будет свершиться наш поезд. Хорошо, большое спасибо. Итак, слово передаю себе. вот И хотелось бы немножко поговорить о статусе стажера, а это очень классный статус, который доступен всем уже существующим партнерам. Партнер – это тот человек, у которого есть реферальная ссылка. Но для новозарегистрировавшихся, чтобы стать партнером, нужно пройти уприд, упрощенную идентификацию, апгрейд карты, и потратить первые 5000 рублей. И тогда у вас становится статус партнер, и вы уже, в принципе, имеете право подключать бизнесы. Что дает статус партнера? Во-первых, это подключение бизнесов. И это дополнительный доход в ваш личный и в вашу структуру. Когда человек становится, статус превращается в партнера, в ближайшие дни уже мы на нашем сайте вывесим оферту, в которой будет все описано. Превращаясь из партнера в стажера, у стажера замораживается доход в размере 30 тысяч рублей. Этот доход замораживается для приобретения лицензии, потому что лицензия компании TouchbackForce стоит 30 тысяч рублей. Вот. Но мы это бы не берем а с вас деньги, а они будут списываться из вашего дохода. Вот. А дохода Источников дохода вообще огромное количество. Во-первых, это подключение бизнеса. 4000 рублей лично. 500 рублей идет в сеть дополнительно от компании Cashback Force за подключение каждого бизнеса. Потом у нас есть продукт ОСАГО. В ближайшее время появится мобильная связь Beeline, где... Билайн нам дает очень большой кэшбэк, и это тоже будет наполнять ваш личный кошелек и кошелек вашей структуры. А дальше мы планируем запустить а, кредитную карту и еще несколько продуктов а, в разработке и на обсуждении. В общем, одним словом, ловить хэшбэк это такая экосистема. А реферальные программы, многоуровневые реферальные программы, которая позволяет вам зарабатывать на продуктах, которыми вы так и так пользуетесь. Но это приносит еще вам доход. И доход, если вы выстроите грант на свою структуру, доход может быть очень даже большим. Вот. Что касается подключения бизнеса, важно сказать мне несколько организационных вещей. Что вообще включиться в этот процесс и начать зарабатывать на подключении бизнеса к нашей платформе, первое и обязательное, что вы должны сделать, это быть в чате стажера. Вот. А на данный момент там уже находится 307 участников и 86 заявок уже на вступление. Каждую заявку я обрабатываю лично. А, почему этот чат закрытый и почему туда можно попасть только по заявке? Потому что этот чат доступен только для партнеров э, проекта «Лови Кэшбэ». То есть если вы не партнер, если у вас нет еще реферальной ссылки, если вы не сделали э, нужные условия, то вы просто туда не попадете. Вот, поэтому заявку даже смысла отправлять нет. Очень прошу всех кто смотрит и всех особенно лидеров у кого есть структуры, пожалуйста, доносите а, до своих людей следующую мысль, что нужно не просто отправить заявку в чат стажеры и начинающие, но и написать мне в личку в телеграм номер телефона, который привязан к проекту, «Лови ну к приложению, да, потому что я проверяю по номеру телефона в нашей системе Статус человека и только после этого добавляю чат стажера и лицензиата. Те, кто не присылают номер, я, конечно, пишу а, в личные сообщения, пожалуйста, пришлите свой номер, но на это уходит очень много а, времени, а, потому что пока я напишу, пока человек посмотрит, пока ответит, пока я вернусь к нему и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что, а, что за чат стажера и лицензиата? Это чат, в котором я лично обучаю э, практически в индивидуальном порядке э, людей о том, как э, подключать бизнес на платформу. В этом чате есть все э, необходимые материалы, презентации для бизнеса. А там есть видеоинструкции по личному кабинету для заведения бизнеса. Туда же я отправляю ссылки на наши еженедельные, обучение по подключению бизнеса. Там появился несколько дней назад классный файлик с вопросами ответами. Вот. То есть это прям, можно сказать, такая образовательная платформа, да. Конечно, громко сказано, но я очень стараюсь делать ее именно такой, этот чат, я имею в виду. Поэтому, друзья, для того, чтобы разобраться маркетинге и понять свои потенциальные доходы они очень большие действительно если вы занимаетесь подключением бизнеса то милости просим в этот чат стажерные лицензиаты отправляйте заявку ссылку на чат вы можете взять у себя в партнерском кабинете в партнерском кабинете в верхнем правом углу есть самолетик значок телеграмма если нажать на него то там а, появится как раз-таки а, чат стажеров. Вот. А, следующее обучение для стажеров уже состоится сегодня в 15.00 по Москве, поэтому если вдруг вы еще а, не в деле, то обязательно присоединяйтесь. Вот. А, и, наверное, пока что все. Передаю слово Татьяне Кузьмины. Это топ-лидер проекта «Лайм-Тэшбэк» с большой структурой, с большим оборотом. Ну, Татьяна, давайте вы, наверное, про себя сами тоже что-то расскажете. Спасибо, Эмиль Николаевич. Спасибо, что так красочно рассказали о нашем продукте, то, что действительно бизнесы подключать – это… Ну, Вообще, на самом деле, вот это, эта тема, она зажигает большое количество людей, большое количество лидеров. Мне бы хотелось несколько слов сказать о нашей работе в целом. Ребят, вот сейчас уже прошло половина января, вы, пожалуйста, посмотрите по своим структурам, посмотрите в своих кабинетах, чтобы люди не забывали потратить по 10 тысяч рублей, для того, чтобы люди понимали, что именно это действие позволит им сети заработать то, что они выстраивают. Ну и Почему я об этом говорю? Потому что мне в личку каждый день приходит большое количество вопросов, ребят. И ну, вот а это один из таких вопросов, правда. Казалось бы, это простое действие, но люди почему-то забывают, что нужно вовремя его сделать. Вот. Хочу поблагодарить своих партнеров. Ребят, я какое-то время находилась в больнице, и моя работа, вот все-таки чем сетевой, это вообще очень крутой бизнес, ни на насколько моя работа не остановилась. То есть мои ребята, они школы проводят, мероприятия, все собираются, все... Такая активность была в празднике, что просто горжусь, ребят, правда, вот такие вы у меня молодцы. А, собираемся ехать в Казань, обсуждаем, а, собираемся и обсуждаем, как это все будет у нас. Ну, это я имею в виду не лидерским составом, которые обсуждают, об этом я сейчас тоже скажу. Прошу прощения, что так сумбурно, давно не выступала, видимо, <coughs> немножко <coughs> пока еще прихожу в форму. Вот, смотрите, ребят, вот на самом деле сейчас самый такой период начала года, когда вы закладываете то, что вообще в этом году вам предстоит, так скажем, да, все мы хотим чеков, мы все приходим в бизнес для того, чтобы здесь зарабатывать. А наша компания отличается экологичностью, отличается тем, что, ну вот, собственно, сейчас Эмиль говорил об этом, что бизнесы и так далее вот смотрите рынок он настроен каким образом он настроен обр таким образом что мы несем деньги да? мы с вами несем везде вот все чтобы мы не заработали мы куда-то относим даже если говорить о других сетевых компаниях мы в любом случае вкладываем какие-то деньги для того чтобы начать зарабатывать наша с вами компания отличается просто вообще ну абсолютно отличается то есть мы не... Не мы несем, а нам дают. Ребят, вот вы эту мысль для себя где-то отложите. И еще мне бы хотелось сказать о том, что, ребят, мы не карту с вами продвигаем, хотя очень многие люди спрашивают у меня о преимуществе нашей карты. И это, конечно же, у нас в чатах везде все описано, все по шагам. Сделано для новичков, чтобы было легко, понятно, карта уникальная. Но сама идея, ребят, вот вообще сама идея. Если кто-то вам еще до сих пор отказывает, если вы боитесь идти к сетевым лидерам, вы это напрасно делаете, потому что вот, допустим, за короткий период времени к нам в совет, к нам в компанию присоединилось большое количество лидеров, людей, которых не было еще недавно совсем в компании, люди пришли со своими командами, и они понимают, что такое, вообще, что наша идея из себя представляет. Рынок разовьется очень быстро. То есть мы умеем работать, и мы очень быстро оцифруем его. Если, допустим, ранее мы каким-то способом пробовали оцифровывать рынок, ну я была в компании, где платят приличные деньги за то, чтобы, так сказать, подключать бизнесы, да, то там, ребят, все равно, как ни крути, выстраивалась система по вот эта реферальность «пригласи», как можно больше пакет купи и так далее. У нас настолько экологично, настолько здорово. Мне вообще, я просто благодарна Исламу Ринатовичу за то, что вот такая идея у нас с вами есть, такая возможность у нас с вами есть, ребят. Мы можем построить свой собственный необанк, самый фантастический по количеству, ребят, на своих собственных тратах. Ничего нового я вам, конечно, сейчас не говорю, но я надеюсь, и новичков вы сегодня пригласили, и сами, может быть, освежите сейчас информацию. Очень важно мероприятие от компании посещать, ребят. Вот сегодня у нас оперативка в 11 по Москве, понедельник, и она проходит всегда в это время, всегда по понедельникам. Приглашайте, пожалуйста, на нее людей. Если вы сами приходите, здорово. Это мой бизнес. Когда мои партнеры пришли, это мой бизнес. Когда придут ваши новички, это уже ваш бизнес, ребят. Это очень важно. Вместе с тем, после оперативки с руководством, вот сейчас, который у нас от компании проходит, лидеры пойдут по своим структурам и будут проводить оперативки в своих структурах. Ребят, и эти мероприятия нужно обязательно посещать. От события к событию растет человек. Это мне еще корифеи сетевого бизнеса говорили, когда я еще только-только начинала этот бизнес. Со многими мы начали ловить кэшбэк еще в марте 2021 года, и я горжусь тем, что мы не. Так сказать не пропустили такую возможность и стали лицензиатами. И у нас уже сейчас есть возможность подключать бизнесы. Мы очень ждем обучения от Эмиля Николаевича, любим эти обучения, присутствуем на этих обучениях, приглашаем туда людей, активно приглашаю людей становиться стажерами. Эмиль, у меня вчера были вопросы от людей, как же все-таки подключить, все хотят сразу большие бизнесы. Я говорю, ну, вы мне хотя бы объясните, о чем идет речь. Я тогда с Эмилием Николаевичем переговорю, и тогда уже будет понятно, да, какой я дам ответ. Потому что так я тоже, э, ну, просто голословно сказать людям, становитесь стажерами, обучайтесь, и потом когда-то вы их подключите, тоже не хотелось бы, да, потому что они у меня в предыдущем проекте подключали заведения. я знаю, что эти люди могут. Могут, и у них есть кого подключать и так далее. Но вот где-то... Не посещая наши мероприятия, люди упускают воз... информацию. Упускают информацию. Да, вот то, что сейчас Эмиль Николаевич рассказал про стажеров. Э, услышат не все, но и ведется запись. Ребят, отправьте это обязательно в свои чаты. Пускай люди знают, что есть такая возможность стать стажером. Стать стажером и начать обучаться уже сейчас. И начать подключать заведения уже сейчас. И у нас по маркетингу это оплачивается очень хорошо. И подключив несколько заведений, вы приобретаете лицензию. Ну что может быть проще, как говорится. Вот, ребят, сейчас присоединяются к нам очень крупные сетевые лидеры, они зрят в корень. И я хочу вам сказать, если вы будете спать, кто-то этот рынок перепишет. Ваших знакомых кто-то пригласит в наш проект. Ведь на самом деле даже, вот я всегда люблю приводить в пример Яндекс. Когда Яндекс появился, я помню, они в желтых футболочках на телевидении выступали в передаче, ой-ой-ой, телеканал «Россия», ну не помню, не, ну не суть, как называлась передача, ведущий еще над ними смеялся, что вы что, как цеплята все в желтом, а, кто вы вообще? Ну тогда они сказали, что они поисковик, тогда они сказали, что они поисковик в интернете, и что у них еще будут различные продукты. Вот, ребят, когда Яндекс ребята выступали на телевидении, мы знали такой поисковик, как «Рамблер». Кто знает его сейчас? А Яндекс знают все, потому что на самом деле Яндекс начинали с того, что они ходили, когда вообще эта идея зародилась, они свою они упаковали в франшизу и ходили по таксопаркам, предлагали, купить таксопаркам свою франшизу. Они тогда сами еще не совсем понимали, как это все будет выглядеть в последующем. Да? И таксопарки им отказывали тогда. К слову о том, что вам сейчас кто-то отказывает, не идет вашей команды. Тогда таксопарки отказывали Яндексу в сотрудничестве, так скажем, в приобретении у них франшизы. Я помню, у нас в Екатеринбурге были, было такси «Три десятки», самое популярное, и я помню, как… Ну, я просто сама из тусовки бизнеса, я очень много предпринимателей знаю, и я знаю, ну, как какие-то вещи изнутри, да. Я помню, как были эти разговоры, то, что заходит на рынок Яндекс, и «Три десятки» ну им предлагали коллаборацию. Три десятки тогда сказали, зачем вы, что, где мы, мы уже рынок этот имеем, это наш рынок, и вы тут вроде как новые заходите, что, ну, не отнеслись всерьез тогда, понимаете? Вот, а что произошло? Яндекс здесь, а три десятки где? И сейчас каждая из такти делают свое какое-то приложение, я, конечно, мне сложно оценивать по качеству, я уже никуда и не заглядываю, но, к слову, о Яндексе, что они сделали? они, вот этот поисковик, потом, значит, Яндекс Такси, и они начали на это уже продукты накладывать. И сейчас мы уже себе не представляем, да, как без Яндекса что-то было вчера, предположим. А как они рынок-то оцифровали? Ведь рынок-то мы с вами оцифровали, ребят. Рынок-то ведь не кто-то другой оцифрал, мы с вами. Мы друг другу отправляли ссылку либо на бесплатную поездку, либо на поездку со скидкой там в последующем. Я помню, что там было два варианта, потому что я ну как бы как предприниматель сразу смотрю, что тут, как тут, как это все работает. Вот, ребят, мы с вами оцифровали рынок для них, и они на нем зарабатывают, но они не предлагают поделиться с нами за то, что мы с вами рынок оцифровали, они не предлагают с нами поделиться. А то, что сейчас нам предлагают «Лови кэшбэк», это то, что мы с вами сегодня делаем, и то, на чем мы с вами будем зарабатывать. Уже сегодня зарабатываем, и будем зарабатывать еще большие деньги. Понимаете, ребят? Вот это уже серьезная заявочка, как говорится. Вот это уже совершенно другой калинкор. Потому что действительно, когда... Ты... Татьяна, мне кажется, вы, вы немного холестите э, по поводу того, что потеряли форму. Я прям сижу практически с открытым ртом, и, и, и хоть я уже и в проекте, но ну, прям хочется уже сейчас сбежать э, с планетки и пойти, пойти в работу. Вот. Ну, я вот. кокетничаю, видимо, кокетничаю, Вилья Николаевич. Видимо. Ребят, ну правда, я так люблю наш проект, я так люблю своих ребят, я так благодарна за то, что вы ни на минуту не остановились. Вот какая бы ситуация ни происходила, как бы нас ни штормило, но я имею в виду, что в любом случае бизнес, становление бизнеса, это всегда какие-то, ну... Не хот... какое... Слово «терки», оно какое-то некрасивое, но по сути мы притираемся, правда. Сейчас создан лидерский совет, лидерский совет который будет решать очень многие вопросы, которые вам еще больше помогут в работе, еще больше вам помогут в работе. Я когда бизнесы ставила, вот я вчера, когда обсудили, какую тему я буду в Камском трофее э, давать, да, я думала про каждый свой кейс, ребят, я помню каждый, я поставила 17 заведений на платформу, я про каждый свой кейс вспоминала, думала, как же я его поставила, что же за фишки я нашла, что за слова я нашла для этих людей, почему именно вот люди же вставали с первого раза, ребят, причем вставали на 30 тысяч, в нашей компании мы ставим бизнес на 5 тысяч, ребят, это совершенно другие деньги. То, что они замораживают для клиентов кэшбэк, это, ну, это их история, это нормальная практика. Это тоже можно все объяснить, рассказать и так далее. Вот. А то, что у нас такие классные, лайтовые э, вообще условия для заведения, это же клево. ребят. если вам до сих пор кажется, что мы не нужны заведениям, вот вы сейчас, многие с телефона, я с телефона, многие сейчас работают с телефона, да, все в телефоне, вся жизнь у нас в телефоне. Поверьте мне, каждый предприниматель мечтает попасть в ваш телефон. Вот это 100%, это 100%. А приложение «Лови кэшбэк» собирает в себя и агрегаторы все, и… Каких только направлений у нас нет. Я даже себе представить не могла. Я когда с Эмилием Николаевичем разговаривала, задавала ему вопросы, как подключить тех или иных людей, я была удивлена, насколько широка у нас возможность. У нас, То есть мне никто не сказал, что этих берем, этих не берем. Вот реально. Это настолько... Ой, даже слово-то подобрать такое. Ну, в общем, ребят, все для нас с вами, понимаете? Только бери и делай, как говорится. Татьяна, большое вам спасибо. А... Я сейчас Дальше. посыл работать их отправлю и заканчиваю. Ребят, смотрите, в общем, полмесяца прошло, и мне очень хочется, чтобы вы, те, кто начали работать, молодцы, те, кто только начинает, ребят, возможность, как сказать, нет, говорят, невозможности, нет, говорят, сами себе, видимо. Возможность всегда найдет тех, кто скажет ей «да». Если вы сегодня не пойдете к своему соседу, если вы не пойдете к тем людям, которые занимаются бизнесом и не расскажете, что есть такая возможность, к ним приду я. Так что имейте в виду. Я желаю всем нам больших чеков, огромной классной работы, больших команд, ребят. Все молодцы. Благодарю каждого, кто вот действительно в работе, ребят. Приглашайте новичков на мероприятия. Это очень важно. Если на наших планерках будете только вы, это будет наш с вами бизнес. Очень хочу, чтобы вы приглашали новичков. Это важно. Всегда ваша, Татьяна Гузминых. Хорошего дня. Татьяна, да. супер, супер вообще. Так здорово, что вы были с нами сегодня на планерке. Я думаю, всем, а, так же как и мне понравилось выступление Татьяны, а, прям заряжает, мотивирует. И действительно это тот человек, а, к словам кого очень стоит прислушиваться, потому что она уже в компании сделала большой результат. Что касается еще подключения бизнеса, вот что хотелось бы добавить. Один маленький, но очень интересный факт. Дорогие друзья, если вы на сегодняшний момент знаете, что в этом проекте можно зарабатывать на тратах людей, которых вы пригласили в проект, на их обычных тратах, человек купил продукты в пятерочке, заправился, постригся, купила ребенку игрушку в магазине у дома. С этого всего можно зарабатывать. Но, возможно, для некоторых из вас кажется сложным или непонятным, как можно пригласить тысячу, десять 10 тысяч, сто тысяч людей в свою структуру. Вот. Но вы можете это делать через приглашение, через постановку бизнеса на платформу. Потому что каждый бизнес, который вы подключите к нашей платформе, он будет в свою очередь оцифровывать своих клиентов, которые к нему приходят, потому что бизнесу это не надо, это его задача, бизнес-задача, потому что с ними он будет коммуницировать с помощью пуш-сообщений. Как раз таки про то, что говорила а, Татьяна, бизнес попадает в телефон своего клиента. Но эти клиенты будут а, попадать в вашу первую линию, и со всех трат, клиентов бизнеса, которого вы подключили к платформе, вы будете получать транзакционный кэшбэк, транзакционный доход. И это просто фантастическая модель, потому что, если вы подключаете даже несколько бизнесов в месяц, которые а, имеют большую проходимость, но я не знаю, например, а, автомойка самообслуживания, вот я в ближайшее время подключу в Казани автомойку самообслуживания, у них а, до 10 тысяч 10 тысяч клиентов в месяц проходят через них. И, естественно, не 100%, а какой-то процент будет оцифровываться этим бизнесом. Вот. И все эти люди, клиенты этой автомойки попадают ко мне в первый день, потому что они скачивают мобильное приложение, и со всех их трат я тоже буду получать доход. Друзья, разбирайтесь в маркетинге, задавайте вопросы, своим лидерам, тех кто пригласил вас, вступайте в чат стажеров, где более подробно разбираем мы модель по подключению бизнесов и просто просто исполняйте свои цели и мечты, потому что на многие цели и мечты нужны деньги и с нами их можно заработать. Меня Николай, я тоже возьму слово, коротко. Смотрите, друзья, очень часто вопросы задают, да, например, мне такие прилетают, а чем наша карта интересна просто клиенту, на что я отвечаю очень просто, ребят, мы сейчас заем проект людей, которые придут строить бизнес, да, которые видят перспективу, которые поняли идею и, собственно, начинают включаться в проект. Клиентам мы будем интересны, когда наши замечательные партнеры начнут массово заводить микро, мелкий и средний бизнес на платформу. А план у нас на этот, на этот уже текущий год не менее 20 тысяч таких компаний. И еще один момент. У нас эмиссия сейчас уже около 30 тысяч человек. То есть каждый день приходит нам очень много людей, которые включаются в проект. Как только эмиссия перевалит за 100 тысяч, мы начнем подсоединять крупный ритейл. Мы сами лично, исходя из опыта и бэкграунда компании, многие компании знаем, коммуницировали на уровне там, их маркетинговых департаментов, мы знаем их потребности, знаем головные боли. Так вот, когда создавался проект «Лови кэшбэк», он как раз создавался, чтобы решать проблему, наш финтех предназначен решать проблему малого, среднего и крупного бизнеса. Мы про это знаем абсолютно все. И мало того, там, где мы не сможем пройти, нам помогут наши старшие партнеры. Это платежная система Visa, потому что они также с крупным ритейлом коммуницируют и выстраивают отношения. И на последних наших встречах мы, собственно, поставили акцент. Выходим на 100 тысяч, идем в крупный ритейл. Как только мы заведем сетевой ритейл, как только параллельно вместе наши партнеры, наша команда будет стать микро-мелкий-средний бизнес по стране, а мы присутствуем по всей стране, Наша карта вот начнет интересно быть любому гражданину Российской Федерации, потому что партнерского кэшбэка в нашей стране нету по факту. То есть банки дают какой-то кэшбэк, обещают со всех экранов, но это кэшбэк, который ограничен различными условиями. Где-то он сгорает, где-то он... Надо выполнить какие-то условия, либо не более какой-то суммы этот кэшбэк. Но это не партнерский кэшбэк. Партнерский кэшбэк это там, где ты получаешь в среднем 7-10, а то и 15% кэшбэка. Этот кэшбэк, который стимулирует и дает тебе бизнес, потому что у них есть, есть маржинальность. И они в любом случае эти деньги тратят на маркетинг, на привлечение к себе клиентов. В нашем случае они платят за результат. Вы пришли, потратили наши карты деньги. Бизнес мгновенно видит вашу транзакцию, так выстроен наш винтех, Он видит, с какой частотой вы к нему приходите, кто к нему пришел. И, соответственно, стимулирует вас либо просто кэшбэком, либо сверх кэшбэком под какую-то акцию. Поэтому уже в ближайшее время наша карта будет интересна любому гражданину Российской Федерации. А вы пришли как раз в самом начале, и у вас есть возможность выстроить за счет своих коммуникаций, за счет своего бэкграунда свой бизнес. И сколько бизнес вы подключите, столько вы будете зарабатывать. Какую команду вы сформируете, которая тоже пойдет в бизнес и начнет приглашать людей. Это ваш бэкграунд, который будет приносить вам завтра очень большие деньги. Кому-то просто деньги, кому-то очень большие деньги. Поэтому, друзья, все, спасибо. Я вроде сказал, двигаемся так дальше. Спасибо, Игорь Николаевич. Двигаемся дальше. В принципе, мне кажется, очень оперативно за 40 минут мы обо всем рассказали. И, наверное, я возьму на себя ответственность резюмировать нашу встречу, чтобы те, кто смотрит в записи или те, кто смотрит в онлайн, могли прямо себе выписать те пункты, о которых мы сегодня поговорили. Первое. это пром в Дубай. Кто не хочет в Дубай? Я вот, например, в Дубай уже три раза был, но с удовольствием поеду в четвертый и пятый, потому что это ну, шикарнейший город, просто побывать там, я считаю, должен каждый. Промо в Дубай. Случится, когда оборот компании перевалит за 5 миллиардов рублей. Для того, чтобы отслеживать текущий оборот компании, вы можете подписаться на наш актив информационный канал «Лавиньюз». Ссылку вы можете найти у своего лидера. Там мы каждую, каждую неделю выкладываем статистику по обороту и по приросту новых пользователей. Далее, хотелось бы сказать про работу с предпринимателями. Мы долго думали, мы выстраивали процесс, мы сделали крутой личный кабинет, который про практически уже э, готов и для того чтобы вы начали зарабатывать э, надо сначала пройти обучение и понять что к чему поэтому для этого вступайте в чат стажеры ссылка у вас есть в партнерском кабинете если вы уже партнер и пишите свой э, номер мобильного телефона мне в личку чтобы я лично вас добавил потому что добавляю я лично каждого э, в заявке э, ваша заявка простите, может находиться там от 1 до 3 дней, потому что действительно заявок много, и все это я вручную проверяю. А ближайшее обучение для стажеров будет сегодня уже в 15.00. А, сегодня также выступал Татьяна Кузьминых, топ-лидер проекта «Лови С шикарной, я считаю, мотивационной речью, с идеей о том, что нужно... Не спать, а включаться в проект. И если вы смотрите сегодня эту планерку, значит, вы уже в теме. Но нужно а, нажать на газ и создавать и структуру, и подключать бизнесы, и планировать свой доход. Вот. А, о, планах, о планах компании говорил Ислам, что в ближайшее время мы начнем работать с крупным бизнесом, когда у нас будет для этого достаточное а, количество пользователей. И также важно понимать, что а, впереди у нас много дополнительных продуктов компании, помимо подключения бизнеса да, и а, ОСАГО, который уже сейчас есть. У нас впереди много продуктов, которые позволят также вам зарабатывать хорошие деньги. Поэтому, друзья, а, всем желаю удачи. А, было здорово с вами сегодня встретиться, поговорить и рассказать. И я думаю, что мы смело можем завершать нашу сегодняшнюю планерку